Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема нашего расклада сегодня будет звучать так. Какие перемены ворвутся скоро в твою жизнь. Как обычно, все тайм-коды будут указаны ниже в описании. Ой, мой код привет вам всем говорит. Отойди, отойди отсюда. Пирожочек. Так. Ну что, начинаем? Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый вариант. Так. Выбирайте свой вариант. первый вариант. Я вас принес перемены, которые скоро ворвутся в твою жизнь. Первый вариант. Совсем перемены. А скорее, человек, который выбрал этот вариант, ждет уже результатов тех э, действий, да, э, которые ранее э, подготавливал. Да? То есть, э, последовательность совершал каких-то действий э, для получения какого-либо результата. Но тут у меня веет, знаете, чем? Что-то связанное с документами. Возможно, кто-то в наследство пытался вступить, кто-то получал какие-то разрешительные документы, для чего, ну, для чего, вернее, это может быть связано как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения, там, не знаю, каких-то гражданских вещей, да? А, у меня а Так, ладно. Что еще? Что еще? Грандиозные, я могу так сказать. У вас ожидания насчет вашего результата, да, но я бы вам не советовала сильно много надеяться на этот результат, а скорее всего, вы вам еще нужно будет какие-то действия совершить, да? То есть не спешите с выводами. Да. Будут еще какие-то всплывать подводные камни. <св> У меня тут тема брака и развода, вернее. Бракоразводные вот такие вещи всплывают в голове на этом раскладе. Возможно, дележка имущества, да? А не знаю, смена школы, да, тоже это все занимает большой вот этот период, чтобы решить этот бюрократический вопрос. Ну, вы сидите, грубо говоря, ждете, когда же вам, да, дадут ответ органы власти, скажем так, да? по теме развода. Вот у меня сейчас, на данный момент, вот этот вариант, он об этом. Если вы, если это как бы к вам не относится, то вы выберете следующий вариант, хорошо? Так. Какие перемены? Есть ограничения некоторые в в плане ваших свобод личных, да, свобод и прав с точки зрения закона, законодательства той страны, где вы проживаете. Это ни в коем разе не ущемляет вас в плане, ну, реальной жизни, там, обихода, бытовых каких-то вопросов. Это просто, ну, затяжное такое какое-то... Как бы объяснить-то, наверное, вот как объяснить, блин, сложно. Вы живете, как бы, да, ничего не мешает вам, в принципе, но если если так вот по жизни, да, говорить, но ну, с точки зрения документов, да, вот каких-то там лицензий, возможно, или еще чего-то, то вызывает некий, некое раздражение, да, потому что, ну это тормозит вас в каких-то других вещах там. Не так а как бы сильно, чтобы влиять на вашу реальную жизнь, но тем не менее вот это состояние непонятное, и вот этой вот тревоги, оно присутствует и раздражает. Конечно, это все понятно. Хорошо, ладно, какие еще перемены? А, ну, тут, смотрите, может быть, это влияет на, если мы говорим про бракоразводный процесс, то это, может, возможно, влияет на, допустим, и вы хотите, у вас новая уже семья, да, и вы хотите, допустим, поменять место жительства вплоть до, там, смены страны проживания. И, конечно, там, например, супруг, да, бывший, он мешает вам. Не извиняюсь. Мне тут происходит. О, кошки, кошки, лазит везде. Так, вот. На чем я остановилась? Да, вот. Он мешает вам реально, как бы все все вопросы закрыть и уже стремиться к новым совершениям Это, кстати, частая проблема бывает там с подачей алиментов или человек наоборот там выпадали на элементы, там. А человек, он ну, начинает там палки вам в колеса вставлять. И из-за этого вы нормально не можете устроить там, допустим, ребенка в детский сад или в школу. И просто элементарно даже переехать, потому что ну, это тоже целая проблема, так как два опекуна, да, ну, что я вам там рассказываю. Вот. А тем более, если вы вообще хотите ну, ну как бы, на новом месте устроиться с новой семьей, да, то, конечно, это ощутимый, как бы, да, диссонанс в а, вашу семью ставит. Поэтому, да, конечно, я тут понимаю вас. Давайте посмотрим. Хорошо, а чем вот закончится вся вот эта вот лакита? Ну, смотрите, Терпение труд, как говорят, все перетрут. Вы добьетесь того результата, на который вы рассчитывали, да, немножко не сразу, да, как хотелось бы. Немножко нужно будет вот еще какие-то моменты порешать, но тем не менее у вас все получится. А тот человек, с которым вы этот вопрос решить хотите, да, это не в его пользу будет результат, понимаете? Правда, на вашей стороне, и закон, соответственно, тоже. Вам что я могу пожелать? Только терпение и непоколебимости. В принципе, тут даже сказать нечего больше. Вы действительно в своем праве. Вы добьетесь того результата, на которого вы рассчитывали. Ну не сразу, опять же говорю, не сразу. Не надо бежать э, как бы волосы назад с, э, в магазин, да? <laughs> в алкомаркет, шампанским и накрывать на стол раньше времени. Вот пока вы э, полностью не будете уверены, что все дела вы э, решили, э, до тех пор постарайтесь немножко как-то прийти в себя, настроиться на позитивный лад. Вы и так несокрушимые личности, я смотрю, и у вас есть за что бороться. Поэтому не бойтесь ничего. И делайте все, что от вас зависит. На этом я заканчиваю первый вариант. Переходим ко второму. Надеюсь, первому варианту. Я чем-то помогла. Так второй вариант я приветствую двое. так какие перемены ворвутся скоро в твою жизнь второй вариант Очень много самых старших я смотрю. Очень разносторонний, на самом деле, расклад тут вышел. Скорее всего, много людей выбрало этот вариант. Так. Смотрите. У некоторых будет по работе увеличение зарплаты, сразу могу сказать. У других, как ни странно... Вот некоторые из вас, они просто поменяют работу. Вот и все. Как бы, да, с одного предприятия на другое переходят. Вот. В связи с чем могут, кстати, и место жительства поменять некоторые из вас. Другие уходят в некое отшельничество, да. Но в каком смысле? В плане общения с окружающими, я бы так выразилась. Вы немножко устанете, да, от своего окружения, от людей рядом с вами, то есть ближнего круга, да, и захотите подзарядиться немножко, да, в одиночестве. В принципе, ничего там плохого я не вижу. Наоборот, это правильное решение. Вот. Кто-то из вас может рубануть, так сказать, с плеча, и ему захочется просто взять и все бросить. Но... Не конечно же, не, без, не беспочвенно. Некоторые почувствуют себя преданными, преданными, допустим, какими-то каким-то осознанием того, что а, вы идете не туда. Или ваши отношения да, с людьми, с некоторыми, да, не знаю, друзья, товарищи по работе или еще кто-то, что эти люди, они не вашего поля. Ягоды, да. Обнаружите какие-то сплетни за своей спиной от тех людей, от которых не ожидали. Причем так, знаете, настолько неожиданно, настолько по-глупому в таких вот ситуациях, не знаю, при случайных разговорах, да, что-то вот. Даже я бы не сказала, что там прямо вот вам будут прям всю историю описывать, но ну, вы сами догадаетесь, что, откуда, да, там, как говорится, откуда ноги растут. Поймете, в ком в ком вы разочаровались, да, и так далее. из-за этого вам захочется, конечно, рубануть с плеча, как я говорила ранее. Но при этом вы останетесь с достоинством в конце вот этой ситуации. Выберете оптимальный для себя вариант поведения да? и так далее. Что еще? Что еще? Ну, смотрите, у меня вот тут король мечей и королева мечей, да. Но я не могу тут их э, читать как э, пару. Нет. Почему-то у меня вот четкое противостояние между этими двумя картами. И, и, эти, и это противостояние между мужчиной и женщиной, да. Тут, смотрите, кто из вас мужчина, да, кто женщина в данный, в данный момент, кто из вас смотрит. То есть противостояние вот... Э, как между соперниками, что ли. Вот что-то такое от этих двух карт И Тут не говорится о том, что там любовь-морковь. Я тут даже карты таких не вижу любовных. Скорее, больше такого соперничества или уже на стадии врагов вот так вот. Это не про ту ситуацию, которую я до этого описывала, что вы в ком-то разочаруетесь, а просто вот бывает так, что приходишь в новое место там в компанию или там еще что-то и видишь э, человека который ну вроде бы тебе еще ничего не сделал но ты его просто всеми фибрами души не переносишь да ну, это скорее всего кармическое что-то такое да ну, не переваривайте его друг к другу вот тут об этом что я могу сказать? Держаться на самом деле нужно от этого человека подальше, потому что человек явно к вам чувствует совершенно то же самое, что и вы. И при этом вы тут выставляетесь мне более благородным человеком, а тот человек ничем не внушается. Поэтому имейте это в виду. Будьте на шаг впереди, будьте умнее там, и так далее, да? для многих это проиграется человек с работы. Вот так вот. А, Еще тут колесница вышла, да? Ну, тут как я могу прочитать? Не торопиться вам нужно. А, ну и не сидеть, конечно же, сложа руки, да, если вас там обливает грязью. Тут скорее говорится еще о том, что этот человек, ваш противник, будет м -м, сам, м -м, как бы объяснить. А -м -м. Ну, короче, он будет торопиться, да, в каких-то суждениях, может он там как-то себя будет э, вести не, не совсем адекватно, там, потому что будет... Э, как бы объяснить, он будет делать, а потом думать, да, допустим, подлянку какую-то. И в принципе там уже все понятно, вот кто, что, да? Просто надо это все э, в свою пользу обернуть. Вот что я могу сказать. Человек холодный, расчетливый, да. Э, человек привык, что вы им восхищались. То есть он, он ничего не делает просто так, он везде ищет свою выгоду, да, и вы ему не нравитесь именно тем, что вы не, не привыкли, да, идти за толпой, за мнением окружающих, подчиняться там каких-то вообще, ну, то есть зашкварных моментах, допустим, даже если это ваш там, начальник будет, выполнять какую-то ненужную работу и все остальное. То есть вы человека всегда на место поставите, если вы будете чувствовать какую-то несправедливость по отношению к себе или там ближнему вашему. А этот человек привык вот этим своим авторитетом, да, какой-то с чувством таким элитарности, да, с детства, возможно, привитов. О, так себя вести, поэтому... Ну, так у вас будет просто, видите, в чем проблема. Момент в том, что вы, допустим, будете новым человеком в этом обществе. И вам нужно зарекомендовать себя с достойной точки зрения, да, с достойной стороны, чтобы потом вот то окружение, в которое вы попали, оно стало на вашу защиту, в вашу сторону и так далее, да. Вот. Возможно из-за этого вы будете уставать, но вы человек сильный я вижу, вам не пристало как бы да, на таком спотыкаться. Хорошо, давайте посмотрим какие еще у вас перемены у вас будут. Угу. Что я могу сказать, в плане на личном фронте у вас все в принципе тут очень даже неплохо. Вот тут тройка, да, мечей. Тут не переживайте об этом. Тут, скорее, более, больше говорят, говорит эта карта о том, что будут, конечно, какие-то моменты, но не на любовном плане, а скорее в плане выбора, да какого-то, куда идти вам дальше нужно, да, какой-то перепутье, да, то есть вы как герой, который выбирает э -э, путь для реализации себя, да, и тут же карта шута вышла, э -э -э, десятка тут о чем у нас, а -э -э. вот вам нужно выбрать тот путь, который вы издюжите, да, Потому что у меня вот было, было сомнение о том, что вы можете выбрать то дело, которое вам будет тяжело сдюжить, но карта силы тут вообще, в принципе, все как бы вопросы, ну как бы они отпадают, да. Вы, вы все сдюжите, поэтому, чтобы вы не выбрали, главное, чтобы оно вам по душе подходило, да. Выбор какой-то, вы выбор хотите сделать, да? И он у вас даже не один тут, я смотрю. Но я не могу тут не озвучить момент с тем, что некоторые из вас... одинокие, обретут свою какую-то половину, да? Ну, не какую-то, а хорошую партию для себя найдут. А те, кто уже в паре был, у вас как бы отношения на новый уровень перейдут, вот. А... В чем тут карта мне хотят намекнуть? Я думаю о том, что некоторые из вас решаются, начать ли свой бизнес, да? Вот с чего начать. И вроде то, и все умею, и то могу, и все могу. А вот э, решиться не можете, да? С чего бы начать? На самом деле физически вам силы хватает, а вот морально вы себя ограничиваете очень сильно, то есть вы, то есть у страха глаза велики, вот это про вас в, в данном контексте если мы говорим. Да, слишком много думаете о неудачах, то есть не приложив еще пока каких-то серьезных э, дел, то есть да, не, не начав еще толку. На самом деле у вас дороги открыты, если вы об этом хотите узнать. У вас дороги открыты. Потому что я тут на всем раскладе я вижу, в принципе, хорошие карты денежного порядка, да. Вся загвоздка у вас на самом деле заключается в том, чтобы сделать этот первый шаг. И не удивляйтесь потом тому, что у вас сразу прибыль пойдет, На самом деле, сразу и достаточно крупная. Чтобы вы там из чего бы и не выбирали, да. У вас очень хорошая перспектива для того, чтобы развивать вашу задумку уже какой-то бизнес и так далее. Да? Что, кстати, вызовет огромное уважение среди ваших близких. Да. Уважение и все сопутствующие. Дела. смотрю не полагайте сильно на семейность на вашу да вы должны тут сами жопу рвать я бы так сказала ну на самом деле жопу рвать это сильно сказано просто имеется в виду не задействуйте ресурс с ну, вернее, как бы объяснить, человеческий ресурс, допустим, да, если мы берем людей, то есть на первое время там. Не просите об этом, чтобы там э, кто-то вместо вас, там, из родственников постоял или еще чего нибудь Тут, тут не про, не про это, тут про то, что вы э, создаете свои э, дети, сейчас свой бизнес, да, а потом уже, э, когда вы получаете результаты, да, ваши. А родственники, близкие Они вас уважают а, За вашу реализацию За то, что вы, ну, как бы успешны стали И все остальное Но м -м Вам, наверное, я бы не советовала Туда как-то впутывать Каких-то родственников Вот Как-то так я, наверное, скажу И, наверное, я даже не буду вам рассказывать Или объяснять к чему приводят, да, бизнесы местные с э, родственниками. Со своими родственниками. Я не говорю про родственников мужа и так далее, там, или, или жены, там. Я вообще речь не об этом. Ну, кровных я имею в виду. Вот. В принципе, расклад ничего такой. Надеюсь, я вам помогла Второй вариант. На этом все. Видите, вариант. Я вас приветствую. Какие перемены скоро оборвутся в вашу жизнь. <клев> Что-то у меня нёма как-то побаливает. Что-то с погодой непонятно вообще происходит. Не заметили, да? Какая-то чушня, я бы сказала. <клев> Скорее бы уже весна, наверное, да? Потому что зима какая-то непонятная. Нынче. Так, ладно. Пятый вариант. Ага. Ага. Чего? Чего? замуж или кто-то жениться собрался или что я понять не могу что тут прям объединение двух родов семья то есть новая какая-то ячейка появляется вот все об этом причем с... два рода объединяются я смотрю в один общий благословение от этих двух родов идет подарков куча Ой, так, ну я, конечно, может быть... Э -э Сейчас загоняешь, да, но на самом деле я бы посоветовала. Э, вот есть нек некие не, был, не э, доброжелатели, завистники, да, э, которые вот облизываются на вашу пару, да. Зависть, зависть прям чувствуется. Их немного, их очень мало людей, но вы в принципе знаете, кто эти люди. Um... что я могу сказать? Они будут вам дарить очень такие, знаете, какую-то мелочь, да, если сравнить с другими. Ну, то есть тут сразу, в принципе, понятно, что человек не сильно переживал о подарке, что он в последний момент об этом сообразил, да, и вообще есть, есть некое такое в голове всплывает мысль, что человек-то и не хотел вам ничего дарить, скорее всего, потому что у него даже а денег-то в принципе, нет. Но смотрите, если такие люди появятся все таки у вас на каком-то семейном празднике и будут дарить вам подарки, вы... Скорее всего, это будет реально какая-то мелочь. Ну, если сравнивать с другими, с кучей других подарков, там, где будут оригинальные какие-то вещи. Тут смотрите, что я вам посоветую сделать. Во-первых, постарайтесь не класть их в общую кучу, да. А во-вторых, э, если вам будут дарить наличку или еще что-то такое, да, то вы почистите как бы. ауру после ну вот от этой, от этой налички, да, не знаю, там святой водой побрызгать, что-то еще, да. Э, и когда вообще вам подарки будут дарить, а говорите, желаю там, того же, или ваши речи вам на плечи, ну, что-то в таком духе там про себя. Не обязательно это услугу, да, заучивать. Вот. Таким образом, может, все таки вам удастся э э геморрой с плеч снять со своих, да? Ну, потому что есть некие завистники. Так, в принципе, у вас вообще замечательная... Э будущее. Это очень даже некоторые крупные подарки получите, может быть даже кто-то квартиру подарок получит или что то, -то недвижимость или еще что-то. Ну, прям про, про свадьбу прям идет речь, про свадьбу да. крупное вот такое событие, очень значимое для вас. Ну реально про свадьбу же речь идет. Вот, вот, смотрите, будто вот, вышли. А это вот, наверное, как раз про тех чуваков, про которые я рассказывала, которых надо немножко шарахаться. Ну, не шарахаться, а вернее, защищаться заранее, да? Да я думаю, вы, в принципе, сами поймете, кто эти люди и что от них ждать. Ну да, чтобы вам потом, понимаете, не расхлебывать вот это все говно, которое они вам, вместе с подарком принесут. Тут об этом речь. Ну, потому что да, свадьба такое мероприятие, где, ну, не проконтролируешь все. Вот иду. Ну, я вас поздравляю. Вам надо от этих чуваков, потому что вот ну, есть вероятность того, что они потом такими подарками у вас рассорят э, с любимым человеком. Да, это не будет серьезно, какие-то последствия э, за собой нести, но тем не менее неприятно же все-таки, да? Поэтому защищайтесь, не обороняйтесь и лупите вообще, как хотите, делайте, но будьте сильными. Вот третий вариант. Я с вами на этом заканчиваю. Надеюсь, четвертый вариант. У -у -у -у, какие перемены в четвертый вариант. Блин вот Ну что я могу сказать Практики тут вот этот вариант выбрали однозначно Практикующие Люди, знающие, ведущие Люди, которые Система подходит К своему Обучению, да, к своим делам. Хм. Вижу какого-то... Не знаю, что-то... Короче, сила есть какая-то, да не знаю, либо вы на нее уже наткнулись, либо она еще будет впереди, да, но эта сила хочет вас завербовать к себе, да, вот об этом речь идет, и будет ждать вашего ответа, будет а, с... как бы соблазнять какими-то, не знаю, дарами. А... Да. Я спросила у карты, стоит ли вам вообще эту силу при... принимать. Ну, тут сами, карта башни вышла. и везде. И рыцари. Ну, то есть, это карты такие, то есть, ну, тех ресурсов и тех возможностей, которые вы сами можете, да, заработать. А, действуя в одиночку, их явно больше, чем те, которые вам не знаю, замки какие-то не грубо говоря, будут впаривать, да, а по итогу-то кажется, ну, я не знаю. М -м -м -м. Ну, хрень собачья, короче. Вот так вот я могу сказать. Не видитесь, в общем, на вот эти вот вещи. И старайтесь от таких, от таких э, якобы сил, да, вообще э, держать оборону на будущее. Советую. Ну да, медом намазаны вы, короче, за ваш счет хотят выехать попытаться. Будьте умнее, вот вы тут и Мак, и Ерафат, у вас вы сами себе, короче, хозяева должны быть, и не надо ни перед кем послуживаться и там заключать контракты и все остальное, что я могу еще сказать. Силы у вас у самих, не дюжили, да, вам никто не нужен в этом плане, вот. Духовная ипотека — это такое себе. Ну ладно, я надеюсь, я вам всем какой-то совет дала, помогла. От, от вас я хочу услышать какие-то интересующие вас вопросы. Возможно, вы пишетесь по поводу того, что услышали из раскладов. Была ли полезная информация из предыдущих раскладов, которые были на этом канале. Тоже буду рада услышать ваши истории. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.